Это yeah, не да, мне не нравится. Короче, показай свою власть, типа я тебя могу заставить убрать. Ребята, что-то я немножко переживаю. Что там спереди делается? 4. 4 тачки. Засмотрелись. Пробочка небольшая скопилась. Майами, ребята, уже с утра 27. А будет 29. Кайф! Кайф! Но меня Майами уже не удивишь. Нужно покорять новые, ребята, страны, новые места. В Майами я был раз. 60 уже, наверное. БМВ доставил. Давайте вместе с вами осмотрим. Заснимем, что она в целости и сохранности. Никаких пальчиков масляных в перчатках я не оставляю, как вы видите, практически. Да, вот здесь на стекле что-то есть, на двери что-то есть, но это все не мое, как вы понимаете. Ребятки, я сейчас приехал в город Наполос, называется, помните, может быть, кто-то вспомнит, у меня был видеоролик, когда я приезжал сюда на... Toyota Приус и ночевал где-то около, на берегу океана, жара невероятная, если я останусь ночевать, может быть в Орландо сегодня вечером, то схожу на океан и вам сниму все это дело, подъезжаю отдавать Теслу. Привет, ребятки в город Наполз, вот в этот самый Теслу, вот она стоит, сейчас клиент выйдет из этого дома, заберет и я поехал дальше отдавать, забирать сначала Корвет, а потом отдавать вот этот Додж. На всякий случай запишем, что она в целости и сохранности, мало ли что. Хотя, не в целости и сохранности, а такая же убитая, как и была. Везде поцарапанная, те же самые царапинки остались по кругу. Короче, такие привередливые клиенты. Говорит, блин, а что она вся поцарапанная по кругу? Я говорю, ну была такая. Он говорит, а ты мне можешь фото отправить? Я говорю, подписывай отправляю. А он говорит, не, сразу отправлю. Я говорю, ну сразу не могу, система не дает. Но ты можешь вначале посмотреть на телефоне, сверить, там начал сверять, сверять. Ой, блин, точно, ё-моё. Вот это да. Короче, все отлично, поехали дальше. Друзья, забираю сейчас Chevrolet Corvette 2019 года выпуска. Здесь относительно небольшое расстояние. Я его преодолею за день. Очень хорошо платят за этот автомобиль. Видимо, срочно нужно кому-то его доставить. И плюс трейлер нужен им Клоус. А им Close не так часто ездит на такое маленькое расстояние. Нормально, ребятки, они сразу за нее и платят. Сразу чек дали. Сейчас погрузим на второй этаж. Потому что на первый этаж, знаете, что у нас пойдет? Роллс-Ройс и Бентли я сегодня забираю. Нормальные такие тачанки. Посмотрим вместе с вами. Лен сказал, что он в аэропорту сейчас приедет. Видите, письмо ему пришло. А я пока пальчики сотру с машин. Видите? Все равно в перчатках, либо лбом где-то зацепишь. И такие жирные пятна остаются. Видите? Менты часто на таких ездят. Дождь челленджер. Ребята, чувак приехал на самолете. И он говорит, пожалуйста, подожди меня, подожди меня, подожди. Я его ждал, ну где-то, наверное, минут 40 я его сидел. Ждал, я говорю, блин, чувак, мне надо ехать, у меня другие клиенты. Давай ты мне деньги переведешь. Не-не-не, у меня кэш. Ну, короче, приносит кэш, говорит, на, 50 баксов тебе на динар. Спасибо тебе, что подождал. Нормально, ребят, можно так подождать, как вы считаете, за 50 долларов 40 минут посидеть? Я свои дела пока сделал. Нормально? Нормально. Едем дальше. В этом замке, похоже, я буду забирать right. Да Вон он, Бентли, стоит Офигеть, замок, да, ребят? Просто на экскурсию Можно ходить, по-моему, как считаете? Hello Yeah, first. Просто огромнейший замок, реально, ребят Я даже не представляю Сколько здесь семей должно жить, чтобы... Его полноценно использовать. Просто офигеть. Зачем такой большой? Мне бы хватило вот этого даже. Зеленого. Ну ладно, какие мои годы. Ого-го еще какой будет. Такой зеленый, и вокруг него забор еще. Такой каменный. Главное, чтобы не в Вот это он огромный, ребята. Как я их вмещу? Нет? Я forgot I gotta take that off. Yeah, I will bring it. Can you park car, other car here? Yeah, mm -hmm. car. Thank you. I the... Вот это машина. Высокая и длинная. Я просто не представляю, месяца ли они у меня там. Ладно, что-нибудь придумаем. Ребятки, как здесь вообще переключается она? Я не помню. Может это? Нет, это не то. А вот, как на Мерседесе. Что там спереди делается, ребят? Непонятно. Что там еще спереди? Блин, такое ощущение, что какой-то грузовик загоняю. Пищит. Пойдем посмотрим, что получилось. Да не, еще места очень много. Еще можно гнать и гнать. Так, следующая машина, Bentley Continental. Нормально, да? Розовая тачка для девушки, белая для мужчин. Ребята, что-то я немножко переживаю, как он Ливгейт. Хотя он вроде вообще не чувствует, представляете? Ребята, кто-то мне может подскажет, вот видите, вот эти вот цилиндры. Внутри у меня стоят еще толще, такие огромные, внутри вот здесь цилиндры. Сколько они тонн могут поднимать? Примерно один цилиндр, вот в таком положении, просто вверх. Кто-то может быть знает, подскажите. Просто корабль. Корабль, ребята. Как на таком по Москве, допустим, кататься, вообще не, пон не понимаю, где парковать. Просто места там мало, здесь мало. Как умещать, непонятно, вообще непонятно. Попробуем так, что ли? Пойдемте проверим, что там я запарковал, нормально, нет? Блин, выйти, выйти, конечно, ребят, через окно только. Так, припарковал в принципе нормально. Один башмак мой грязный. Здесь место мало. Здесь место, в принципе, достаточно. Можно было правее взять. Ладно, поехали Бентли грузить. Сейчас охранник звонит клиент. спрашивает, действительно ли к нему приехал в Ребята, дождик немножечко усилился, но ничего страшного. Сейчас я буду забирать Explorer Ford 1994 -го года, ребята. Вон, что, вот, видите, старинный стоит, огромный. Вот его. Не знаю, уместится он у меня или не уместится, правда. Но надеюсь, что он уместится. Да уж, ребятки, ну и погодка сегодня. Хотя последние два дня я жаловался на жару, говорил, вот бы... Вот бы холодок, и вот вам, пожалуйста. Сходил в ресторанчик китайский, покушал. Все, теперь можно ехать в автосалон, забирать Ауди. Я уже присмотрел отельчик. Потом едем в отель. Вот она ждет меня, готовенькая. Здоровая, тяжеленная. Но как-нибудь будем справляться. Так, книжка сюда, ключ сюда. Новая тачка, что ее осматривать? Пускай подпишет, да поеду. Ребятки, ну и погода, блин, сегодня. Капец. Дождик как из ведра льет. У меня он уже одежда уже какая. По счету, не знаю, куртку меняю, носки, штаны. Ботинки он сушатся, лежат. В общем, представляете, у меня шланг один пробило. Гидравлический. И я сейчас ауди эту не смог поднять. Наполовину поднял, не снимать вообще некогда было. Думаю, вам снять было бы, конечно, интересно. Ну ладно, завтра сниму, погодка будет хорошая. вам уже сниму, как я буду менять его. Гидравлический шланг один. Он у меня с одной стороны идет... Ну, как нового образца. Нового образца они идут уже такие, из, из очень толстой резины, которая которые, такая очень, очень устойчивая, очень, очень большое давление держит. А у меня, с одной стороны, он а с другой стороны, металлический стоит такой, трубочка. И эта трубка, она немножечко про, как вам сказать, она... Протерлась, и оттуда начало масло литься, и гидравлика мощность теряет, ничего не понимается, масло все вылилось. Короче, завтра поеду, куплю себе целое ведро 30-литрового гидравлического масла, про запас. У меня уже был про запас, все потратил сейчас. Ну ладно, что, не расстраиваемся, это интересно, вам покажу, правда. Вы же любите какие-то ну, происшествия, приключения, я их тоже люблю вместе с вами, так что будет что вспомнить. Завтра все сделаю быстренько, и пойду дальше. Аудио оставил на стоянке, завтра вернемся вместе с вами. Еду в отель заселяться, побреюсь хотя там то, какой-то небритый, какой-то лесник как будто бы. Не нравится мне небритым. Ребята, посмотрите, какая красота. Маленькие утятки в сопровождении, видите? Маленькие, видно вам, не видно? Боятся-то как, смотрите. Я приехал в магазин, называется Трактор Supply. Вот, ребят, в каждом магазине все одно и то же. Видите, даже полки на том же самом месте стоят. Жалко, что здесь нет шлангов. Короче, ребят, история такая. Сейчас вызвал такси, жду такси, дома, сейчас поеду. кафешка кафешку там в одну позвонил. Я заселился, блин, какого черта, нафиг я арендовал вообще-то. Проблемы <с> сам себе, короче, нахожу. В общем, я заселился по не Арбинбе, это Букинг даже. На Арбинбе я не арендую. Арбинбе там частная дома. я на Букинге, я думал, ну это отель. Приезжаю, это частный дом, и у меня комната там. В общем, приехал, а это район Темнокожих. И только я вам хотел записать, потом думаю, ладно, не буду, что бывает так, что они такие вредные, ребята. Я сейчас иду к своему траку, думаю, взять кое-что надо, мне и в такси поеду, таксист меня там ждет. Он выбегает, о, чувак, это твой трак, это твой трак. Я не стал уже снимать. Он, он вообще с того дома, вообще с другой Говорю, мой тракт. Ты не можешь здесь стоять, ты не можешь. Я говорю, почему? Потому что, потому что земля, земля, граунд, это. Продавливаешь, продавливаешь граунд. Я могу повезвать полицию, я могу вызвать полицию. Я говорю, ты не надо вызывать полицию. Хотя я не уверен, что. У тебя Сэма, у тебя вместе с трейлером. Ты не можешь. Ну, хотя наверное, не могу. Не знаю, короче. Ну ладно, нет, так нет. Ну, так я вам просто историю сказать. Я так-то не расстроился, я вот есть только хочу, блин. Сейчас пойду поем в кафе вообще веселый, буду счастливый. Я говорю, где, где поставить могу? Нигде не поставишь. Вокруг нигде не поставишь. Я говорю, ну может быть, я спрошу у ребят, у вот этого соседа, если я не могу здесь ставить. Давай я у него спрошу. Может быть, он не прочит, что я здесь поставлю? Нет, ты не понимаешь, это мне не нравится. Это мне не нравится. Короче, покажи свою власть. Типа, я тебя могу заставить убрать. Ну, можешь заставить убрать. Ну и ладно. Ну и что? заставишь убрать, я здесь первый и последний раз в, своей, в вашей деревне, а ты в своей деревне будешь жить, а я поеду дальше. Ребятки, катаюсь по городу Джексон Вилли, приехал в одно заведение сейчас на траке, ну припарковал, нашел там место тупиковое нормальное, взял самокат и еду на нем, приехал в одно заведение, а там какое-то оно не очень, не то что мне нужно, музыка орет сильно, так контингент не очень подходящий мне короче, я думаю, да ладно, в чем проблема найду другой. нашел другой, еду на самокате хотя ехать где-то, наверное, 4 километра но на самокате очень быстро, по улочкам раз, два, три и приехал интересный город, ребята воздух такой, как будто где-то, я не знаю в пионерлагере, знаете, в детстве такой, все, все а, ну еще дождик же прошел после дождя вообще кайф свежий воздух Катаюсь, кайфую. Так, ребятки, приехал я назад на это место, где я оставлял трак свой в центре города. В принципе, нормальное место. Можно было бы и здесь, ребята, заночевать. Ну, не заночевать, оставить ставить трак, а самому на такси поехать в свой отель. Но я так подумал, что мне одного раза, что ли, было мало. Я думаю, он бомжик сидит какой-то. Одного раза, когда у меня своровали, было мало, что ли. Но что-то должна чему-то жизнь учить, правда? Так что поеду, наверное, искать парковку ее брошу, где бы она ни была, там дальше на такси. Такой примерно план в отель. Ну а так, ребят, мне кажется, это же интересно, правда? Когда что-то происходит. Ну что, когда просто размеренная такая вот жизнь, без всяких интересных моментов. Ну что за жизнь? Так неинтересно. Мне кажется, я не для этого рожден. Я рожден, чтобы преодолевать какие-то приключения, правда? В общем, ребятки, я приехал на Walmart, суперцентр. В принципе парковка здесь не запрещена вот на грузовом отсеке более того стоит мой братишка тоже тоже кархоллер я припарковался вот здесь знаков никаких нет знак есть туда дальше там товинговая зоны если ты туда поставишь тебя эвакуируют. везде знаки что здесь камеры записывают я думаю что здесь я оставлю на самокате сейчас доеду здесь буквально где-то, наверное, 5 километров. Но, в принципе, на самокате довольно быстро. Вот так вот по улочкам, не по проезжей части. Я быстро дойду до дома. Я думаю, нормальные, Никакие ребята мне не будут здесь гнать пургу. По поводу того, что стоять нельзя. Убирать сюда трак и все дела. Так что, наверное, оставлю его здесь. А там посмотрим, если завтра эвакуируют. Но ну, что делать, ребят? Ну, будут, будут новые приключения. Можно было бы, конечно, вообще здесь остаться. Идти типа, пофигу на отель. Но, в принципе, если бы здесь нельзя было стоять, я бы здесь остался, я бы так и сделал. Но поскольку можно, ну, что, ну, новые приключения будут, новый ролик с вами запишем, новые какие-то интересные обстоятельства выявятся, правильно? Так что оставляю здесь, завтра, наверное, все равно мне с утра дела. Все равно завтра нам с вами в магазин ехать, завтра покупать шланги, гидравлику чинить, потом тачки собирать, так что часов 8, я думаю, я сюда уже приеду, и ничего страшного не произойдет. но ну, если произойдет, ну судьба такая, в любом случае, теперь и отели я и так на Airbnb их уже не арендую, потому что там не отели, там дома частные да, это иногда интересно, но сейчас не мой вариант я арендую отели обычно, около отеля есть парковка всегда блин, какого черта на Booking, как она залезла вот этот частный дом, впервые я такое вижу я букингу об этом напишу, чтобы они тоже, ну, поняли их никто в заблуждение не вводил, ладно поеду доставать самокат, возьму зарядник и поеду в отель к себе Ребята, поехал я. Знаете, что делать сейчас? Пошел пешочком прогулялся. Доказательную базу собираю. Думаю, если завтра эвакуируют, на что обращать внимание. Скажу, что я вот заехал отсюда никаких знаков не было. И что вы думаете? Пожалуйста, вот знак висит. Вот знак висит. Пикап туда. И написано Toe-Away-Zone. авторизованные автомобили будут эвакуированы. Это и написано от Honor Expense. Короче, на ваш страх и риск по-русски если переводить, 24 часа, 7 дней в неделю, ваш риск написано. Товинг компания, пожалуйста, no semi паркинг, no overnight parking. Не паркуем semi-траки, вот такие траки, и не overnight, не на ночь парковка. Я думаю, что реально, ребят, нафиг мне это надо все, зачем мне эти нужны приключения. Пойду я, наверное, в свой отель на самокате, сворачиваю удочки, забираю ноутбук, Нафиг мне такой отель нужен За 60, там, за 70 баксов Мне рисковать и фигней какой-то заниматься Поэтому я, наверное, сейчас пойду Пойду в отель Забираю шматье Приезжаю сюда и уже ночую, ночую здесь а Если кому-то я помешаю, они мне постучаться. Если не помешаю, отлично Я думаю так, правильно, ребята? Чего я буду фигней какой-то заниматься Если конкретно написано, что Не овернайт паркер Ну, типа, ты ночевать здесь не можешь Ну, кто-то придет, будет жаловаться Ну, буду Скажу, да я и не собирался ночевать, я буду уезжать По крайней мере, я буду здесь, они не, со мной они не эвакуируют А без меня просто идеальная ситуация Смотрите, эвакуатор подъезжает, мою крайнюю тачку забирает и поехал дальше А там-то чувак, он внутри спит, его разбудит, и он уедет А вот я уехать не смогу, поэтому все, иду в отель, забираешь матье и назад в трак